Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд это не инвестиции на сегодняшний день, не криптовалюта, и, конечно, это не хард.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 Некоторые спрашивают, что является какой продукт является в вашем фонде. Нашим продуктом в фонде являются деньги. Деньги делают деньги, и деньги правят миром. Что же такое краусфандинг? На сегодняшний день это наша, наш фонд является краусфандинговой площадкой, проектом. Кто не знает, что такое краусфандинг, ребята, это народное финансирование. Ну и давайте, что же это за зверь и с чем его едят. На... На сегодняшний день, я же говорю, что наша, наш фонд взаимопомощи World Money является краусфандингом. Деньги у нас распределяются по маркетингу от партнера к партнеру. Это P2P, процентов сеть. На развитие фонда администрация с партнеров деньги не взимает. Работаем, работает вместе с нами на общих основаниях вместе с партнерами. А Краусфандинг, ребята, это в переводе с английского языка, и крауд – это толпа, и фонд – Фонд – это фонд или финансы. Но в нашем фонде работает целая бригада программистов, обеспечивают работу нашего сайта круглосуточно. Каждый программист у нас отвечает за определенный участок на сайте. И поэтому у нас в фонде не существует никаких профилактических дней, как в других проектах. Если и бывают обновления на сайте – то мы партнеры их даже не замечаем. Наш фонд обеспечивает партнерам честность, прозрачность и платежеспособность, ребята. Наши самое главное преимущество нашего фонда наш фонд пришел, пришел на очень долгие годы. Вы можете сами проверить, на насколько проплачены наши сервера и наши домены имеет 7 уникальных маркетинг-планов. Бизнес полностью управляемый. Есть шесть площадок, имеют закольцовку, что позволяет нашим партнерам иметь доход одновременно с шести площадок. Доход на всех площадках не ограничен. Вход доступен для каждого человека. Покупка клонов только по желанию партнеров. Вывод денежных средств у нас ежедневно, и у нас нет ни выходных, ни праздничных дней. Есть внутренние перевод между партнерами, что позволяет нам выводить денежные средства через новых партнеров. Новый партнер приходит и вы, так и я делаю, так и остальные делают, переводит денежные средства на платежную систему, которую ему удобно, а вы переводите кабинет на кабинет. Это даже ускоряет работу нашу. Ежедневно проводятся вебинары, вы это сами прекрасно знаете. У нас в команде есть и обучение, и тренинги, даются инструменты для бизнеса. И самое, конечно, главное, что нашего админа мы знаем в лицо. Он публичный человек и все время с нами на связи на связи И самое главное, что наш фонд самый лучший источник дохода, ребята. Работаем мы. Вывод у нас денежных средств это Perfect Money и Pair кошелек. Ограничений в выводе у нас нет. Сколько вы заработали, столько вы и ставите на вывод. Пополнение у нас теперь есть, можно пополнять через фрикассу. Вы можете пополнить даже со своего Сбербанка, онлайн Сбербанка, вы можете пополнить с Деньги, вы можете пополнить с Адвэкэши и в рублях, и в долларах, и в евро. А на кабинет вам придут, естественно, в рублях, а списываться у вас будут в долларах или в евро. Также можно пополнить у нас и через Perfect Money Есть еще такая платежная система, где еще есть и Kiwi кошелек, ребята, что очень удобно. Теперь у нас можно пополнить с любой, даже криптовалютой, с любой-любой платежной системы, которая существует в интернете. Ну и, ребята, наверное... Я начну с той новости, о то ли слышали, то ли не слышали, то ли видели ролики, то ли не видели. Ну вот у нас с 8 января, с 19.00 объявлен предстарт. У нас теперь будет инвестиции. Игра называется «Сейфы». По старту который будет у нас 17 января в 19.00. В 18.00 будет предстартовый вебинар, который будет проводить наш Денис Сологуб. Прошу всех быть, потому что будет информация по предстарту. Ну и начнем, наверное же, конечно, с нашего. Всех интересует, что же такое у нас будет игра на сейфы. Ребята, у нас у каждого в кабинете, как вы уже видели, добавилась вот игра сайты, где вы можете нажать на слайд и посмотреть это все в слайде. У нас будет, значит, первый сейф – это будут инвестиции, значит, первый сейф у нас будет, это инвестиция 500 рублей, второй сейф будет 2,5 инвестиции, и третий сейф, это будет 5 тысяч. профит будет у нас от первого э, сейфа, это 50%. Э, э, инвестиции у нас будут на 171 рабочий день. Э, второй э, с 250, э, второй сейф с 250 профит будет 30%. И с третьего, э, с 5000, которые инвестировать вы будете, это будет 20%. Здесь у нас на этой, э, будем говорить, в этой игре в этой, на этой площадке у нас есть реферальные начисления. Как они будут начисляться? Начисления у нас будут, значит, за первый уровень. Сейф, который у нас, прошу прощения, первый сейф у нас идет покупка в обязательном инвестировании, вернее, в обязательном порядке. А без первого вы не сможете инвестировать ни второй сейф, ни третий сейф. Все будет поочередно, в первую очередь первый, дальше второй и дальше третий. В первом сейфе будет у нас реферальная программа по первой, только первый уровень. Со второго сейфа у нас будет открываться реферальная программа а второго и третьего уровня. А с третьего сейфа у нас будет открываться четвертый и пятый уровень. А собирать прибыль нужно будет каждый день. Каждый день заходить на в кабинет, открывать свой сейф и забирать свои начисления инвестиционные. С первого сейфа у нас будет ежедневно начисляться 4 рубля 38 копеек. Со второго сейфа у нас будет ежедневно 19 рублей 35 копеек. И с третьего у нас будет 35 рублей. Как будут начисляться реферальные вознаграждения? Сразу говорю, ребята, приглашать сюда на, этот, на эти инвестиции очень выгодно, так как с первого уровня вы будете получать реферальные 5%. Со второго уровня вы будете получать 4%, с третьего уровня 3%, с четвертого 2% и с пятого 1%. Начисление за все три сейфа с первого уровня у вас будет за каждого партнера 400 рублей. Со второго уровня у вас будет за каждого партнера второго уровня 320. С партнера третьего уровня у вас начисление со всех трех сейфов у вас будет 240 рублей. С четвертого 160. и с пятого со всех со трех сейфов будет начисляться 80 рублей. Если вы... Не сможете, отъехали вы куда-то а, по своим делам, поехали отдыхать, поехали на дачу а, и не сможете заходить ежедневно и забирать свою прибыль, то а, здесь а, ваша инвестиция продлевается на столько дней, насколько вы отсутствовали, не открывали свои сейфы. Ну и, ребята, теперь... Есть какой вопрос именно по этим сейфам? Напишите вопросы, чтобы я могла ответить вам на эти вопросы. Вопросов нет, да, ребята? Ну и давайте я вам сегодня покажу, расскажу. Если у вас, например, ну, нет возможности купить, например, второй сейф, да? Я вам покажу. На, у нас есть такая площадочка «Бехомы», которая выручает, ну, на все площадки можно здесь заработать. А заработать здесь можно так, имея всего лишь 500 рублей, которые вы можете вложить в свой бизнес, вы активируйте, регистрируйтесь, а если вы зарегистрированы, то вы активируете эту площадочку за 500 рублей и срочно садитесь и приглашаете себе партнеров, которые тоже же с вами пойдут на эти инвестиции. Итак, вы активировали за 500 рублей первый стол. У нас на этой площадке всего лишь один рабочий стол. А как вы видите, второй стол – это стол выплат. Пригласили первого партнера, он приходит к вам и становится на это место. 500 рублей у вас идет в накопительный баланс. Когда приходит к вам второй партнер, у вас 500 рублей уже на баланс для вывода. А здесь вот я вам советую купить себе клона так как вам нужно срочно заработать половиной тысячи. Значит, здесь у нас вы купили клона, и у вас открылся стол выплат за 1000 рублей. С первого и с третьего у вас идет автопокупка. Ваш первый партнер приглашает также два партнера и покупает клона. И приходит и становится к вам на это место. И 500 рублей приносит вам на баланс для вывода. Второй партнер приглашает два партнера и покупает клона. И приходит становится к вам на это место. И у вас уже полторы тысячи на а, балансе для вывода. И вы своего клона опять пригласили два партнера и купили клона». И пришли, стали сами под себя и принесли тысячу рублей на баланс для вывода. Вот, пожалуйста, у вас две с половиной тысячи на балансе для вывода. Вы можете и дальше. У нас еще сегодня только 10 число, а у нас 17 старт. Поэтому за 7 дней здесь можно пригласить огромное количество партнеров. Вы дальше приглашаете третьего партнера. Пригласили третьего партнера. Он пришел, стал сюда. Вы пригласили четвертого, и у вас уже не две с половиной, а три тысячи на балансе для вывода. Ваш первый партнер, третий партнер точно так закрыл свой Третий стол и пришел, вернее, закрыл свой стол первый и пришел, стал сюда к вам на это место и принес вам еще плюс 500 рублей. У вас уже три с половиной. Четвертый партнер точно так пригласил. Здесь, ребята... Если вы очень активны, а вам попадаются партнеры не очень активны, помогите им, выставите бронь. У нас бизнес полностью управляемый. Вы со своего кабинета можете поставить бронь и своего партнера поставить по этой броне, помочь этому партнеру своему. И четвертый партнер приходит, закрывает и становится к вам на это место и переносит тысячу рублей. И так, ребята, у вас уже четыре с половиной. Пятый партнер ваш то же самое закрыл и пришел, встал на это место и принес вам еще тысячу рублей. Вот посмотрите, здесь можно полностью с 500 рублей, работая на этой площадке, с 500 рублей заработать 8 на все наши а, а, три сейфа. Это же очень выгодно и очень хорошо. Есть вопросы еще, ребята? Ежедневный доход. Ежедневный доход, Оля, на первом сейфе у нас на 500 рублей будет 4 рубля 38 копеек. Вот на этом сейфе. На втором сейфе у нас будет ежедневная прибыль 19 рублей 35 копеек. На третьем у нас будет ежедневная прибыль 35 рублей. Правильно, правильно. Вы, после истечения 8 месяцев вам возвращается ваше тело, ваши инвестиции и плюс... 50%, и у вас там получается, вы за 750 рублей, возвращается вам обратно на баланс для вывода. Вы можете их обратно, эти 500 рублей, инвестировать, открыть заново первый сейф. Что будет, этот сейф закроется у вас. Этот сейф после истечения 171 дня рабочего у нас начисления будут только в рабочие дни. В выходные дни, суббота, воскресенье не начисляется прибыль. Есть еще, ребята, вопросы какие? Не стесняйтесь, задать можно будет снова, да, Оля, можно будет снова покупать сейфы. В скором будущем, я надеюсь, что будут у нас, например, вы можете купить не один сейф за 500 рублей, а можно будет купить, например, 5-10 сейфов. Это, это, будет, это будет в скором будущем. Но на сегодняшний день пока что мы в течение трех месяцев, может быть, еще и больше, это как решит Денис, будем пока работать с этими тремя сейфами. Есть еще вопросы? Может быть, вы хотите какую-нибудь другую площадку услышать, ребята? А, давайте разберем. Да, Оля, деньги будут в кабинете. За каждый. У вас на, на баланс, у нас есть накопительный баланс и есть просто баланс. Вот они будут именно там, где написано «баланс» они будут сразу же поступать на баланс для вывода. Вы их можете выводить, но вывод у нас в фонде осуществляется с 500 рублей, так как у нас не существует а, меньше заработок, чем 500 рублей. Нет, Оля, они будут автоматом сыпаться на баланс. Ваши деньги будут сразу, вы открыли сейф, вот, будет такая вот, наверное, музыка, или это деньги будут сыпаться, и ваши, ваша прибыль вот с этого сейфа ежедневная, 4 рубля 38 копеек, она будет моментально поступать на баланс. Да, нужно будет просто каждый день заходить и выводить. Если вы не будете заходить в кабинет, то вы, ваша инвестиция будет продлеваться на столько дней, насколько вы не заходили в кабинет и не забирали свои, свою прибыль. Еще есть вопросы. Не стесняйтесь, ребята. А зачем, зачем а тогда зачем каждый день заходить в сейф? А нужно будет его открывать, Оля, забирать. Для того, чтобы... Для чего заходить, в, ребята, в кабинет? Ну я например у меня я захожу по несколько раз в день а если я работаю если я приглашаю делаю например презентации у меня постоянно открыт кабинет он у меня даже в закрепе стоит в браузере я постоянно все время в кабинете потому что ну как я целыми днями я звоню я в скайпе в телеграме кто-то просит показать кабинет показать Маркетинг. У нас же в каждой, на каждой площадке есть маркетинг и в слайдах, и в роликах, а поэтому я всегда открываю в слайдах, делаю демонстрацию экрана и делаю презентацию заинтересовавшемуся, например, человеку, там делаю презентацию именно по слайдам, рассказываю. А если непонятно по слайдам, то я показываю по кабинету реферальные вознаграждения сразу же будут поступать на баланс для вывода. Оля, раньше была демонстрация экрана в Телеграме, но на сегодняшний день ее она отсутствует. Но, как я уже ознакомилась с информацией в Телеграме, что в скором будущем там... Тоже будет, и вебинарная комната, кстати, тоже будет в Телеграме. Можно будет проводить презентации и через демонстрацию экрана. То я, ну как, говорю по телеграмму, или там, например, ну, старая, старая, стараюсь, ребята, у некоторых у нас у партнеров, ребята, как раз есть такая возможность сказать вам, будьте добры, поставьте, пожалуйста, аватары в кабинетах. Не у всех есть скайпы. Оля, вы правы, не у всех есть скайпы. Но я думаю, что скайпы – это настолько мессенджер очень удобный, что он должен у каждого быть. Он занимает очень мало места, я имею в виду, и поэтому скачать его и установить можно и на телефон, и на компьютер, на компьютер, на ноутбук. Бывает, что показываю в скайпе, а разговариваю в телеграме. Бывает такое. Ну и все, ребята, есть у вас какие-то вопросы еще? Задавайте. Если нет вопросов, с вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney.